За 150 тысяч долларов артист готов спеть в России, тогда как для поклонников из других стран Валерий может сделать скидку, гонорар за концерт для иностранцев 100 тысяч долларов. Непонятно с чем связана такая разница в цене, ведь именно в РФ у Леонтьева не одно поколение фанатов. Чтобы забронировать дату выступления, заказчику необходимо внести предоплату 50%, оплатить а авиаперелет. И, конечно, как у любой уважающей себя звезды, у Валерия есть райдер. В него, помимо технических моментов, включены бытовые требования. Окна в номере «Люкс» должны быть заклеены черными пакетами. Это делается для того, чтобы свет не попадал в помещение и певец мог расслабиться в комфортных для него условиях. К тому же такая необычная прихоть помогает скрыть артиста от любопытных глаз и папарацци. Костюмер и охрана непременно должны жить по соседству. Передвигаться артист готов лишь на Мерседес Бенц. Также в его распоряжении должны быть носильщики багажа. В гримерке ждать виски макалан с мясной нарезкой, а карманы пополняться суточными в размере 300 долларов. На днях в Мегаспорте состоялись съемки фестиваля Песни года, но в этот раз Леонтьев отказался от участия в концерте. Более того, Сейчас на официальном сайте не анонсировано ни одного гастрольного тура. Ранее стало известно, что исполнитель желает отдохнуть и поэтому взял творческую паузу, которая, по всей видимости, затянулась.